Бывшими, к примеру, бывают города. Был город, а теперь развалины. Бывают и люди. Был врачом, помогал людям, а теперь на пенсии. Почетно. Бывают бывшими супруги. Разошлись печально. А еще бывшие бывают иного рода. Бывшие верующие. Как вам статус бывший верующий? Но особенно печально, что некоторые в статусе бывший застывают навсегда. Проходят столетия, и чем стал этот город, к примеру? А ничем, так и остался руинами. Так, к сожалению, бывает и с некоторыми людьми. Вот это бывшие свидетели Иеговы. Так они теперь везде и говорят. Когда я об этом думаю, мне всегда вспоминается пример апостола Павла. Почему? Ну, потому что он тоже бывший, бывший фарисей. Но почему-то, когда думаешь о Павле, то приходят другие мысли. Он – христианский старейшина, один из столпов истины, на кого равняются миллионы. Он вдохновляет идти вперед, его пример придает силу. А некоторые – просто бывшие и все. И я не говорю здесь про новую профессию или новое хобби, которым может заняться человек. Поймите меня правильно, невозможно сказать «Раньше я был свидетелем, а теперь увлекся танцами». Что это говорит о тебе, какой ты человек, в чем смысл жизни, какое у тебя будущее, какие у тебя взаимоотношения с Творцом? Ведь об апостоле Павле неверно говорить, раньше был фарисеем, а теперь шьет палатки. Ведь это неравнозначно по смыслу, это не говорит нам о том, кем он теперь стал. Но бывает бывший верующий идет еще дальше и становится отступником. Горечая обида захватывает все его существо. Смыслом жизни таких людей отныне становится вредить своим бывшим друзьям. Вам не кажется, ну, просто ничего не смущает в таком поведении. Вот вам вымышленная ситуация. Что если после развода он или она, неважно, отныне навсегда делает смыслом своей жизни вредить своему бывшему супругу. Каждый день встает и ложится с мыслью о месте. Итак, годами десятилетиями. Нездоровая ситуация, верно? И здесь опять вспоминается Павел. А почему он не зациклился на месте своим прошлым друзьям, фарисеям? Что с ним не так? Или может как раз таки с Павлом все так? Он оставил прошлое и начал строить, созидать, делиться с другими чем-то ценным и вечным. Это путь любви, радости, кротости. Путь мира и чистоты. Чей-то почерк? В том, как действовал Павел, виден чей дух? Дух Бога, верно? Так в чем же дело? Почему одни навсегда застывают в статусе «бывшие», а другие нет? Пример Павла дает подсказку. Он вышел из состояния «бывший» потому, что стал настоящим. Стало ли смыслом жизни Павла разрушение? Может ли вообще разрушение быть частью личности счастливого человека? Посвятил ли Павел все время черному пиару фарисеев, натравливал ли римскую власть на них, плел ли за кулисные интриги, распространял ли клевету, планировал ли информационные атаки, строил планы по подбросам улик, может подговаривал устроить им пытки в тюрьмах, положил ли он всю жизнь и все оставшиеся силы на черную гнилую ненависть. И как бы мы к Павлу сегодня относились, если бы о нем в Библии читали такие вещи – отвращение. Наоборот, это фарисеи занимались всей этой грязью, все это было в одни ворота, в сторону Павла и служителей Бога. Мы всячески стесняемы, преследуемы, неспровергаемы. Методы и действия Павла благородные, они приятные, а в действиях фарисеев виден чей дух? чей это почерк? Во времена Павла были и вероотступники. Что было их целью? Осквернять святое, преуспевать в нечести, отступать от истины и разрушать веру некоторых. Кстати, заметили, он сравнил их с гангреной. Что делают с частью тела, которая поражена гангреной? Павел предупредил, что так будет и в будущем, то есть сегодня. В следующем видео мы поговорим о методах вероотступников и чего они боятся больше всего. Кстати, вы замечали, что отступники могут сколько угодно принимать и смотреть духовную пищу, но это никак не делает их лучше. А христианин, если будет слушать проповеди отступников, наоборот, станет неверующим. Почему так происходит? Элементарно.